Зеркала разрушат цветы, не хочешь сложиться? Зеркала разрушат цветы, не хочешь слушаться Зеркала разрушат цветы, не хочешь сложиться? Вижу так и целым белым небом тает на мою как движение живое если я спасаю. Матери зеркала прибывают и ты мне донучи отрежа мои слупы, тело живу, позабыл где. Не я не вижу ничего. в твои глаза, я хочу впасть в тень. Бирюза твоя моя, горьким пеплом на губах. Силуэты твои тени разбивают зеркала. Зеркала разрушатся, ты не хочешь слушаться. Зеркала разрушатся, ты не хочешь слушаться. Зеркала ты не хочешь слушать все ты не хочешь понять